Всем добрый вечер. Все сказанное на канале является либо личной фантазией автора и не имеет отношения к текущей трехмерной реальности, либо его философии. Автор никого не, при... не оскорбляет и ни к чему не призывает. Сегодня геополитический клип. Надо звук выключить. Политически. Но сперва хочу показать вот этот символ. Сердце, сейчас он будет в следующем клипе, в очень большом акценте. Сердце ⁇ это какой-то недосмотренный символ, вот наряду с другими, которые вроде бы обнаружены. Вот Есть еще символы, у которых, которые перетекают часто, или очень часто, и очень мало версий, потому что это по сердцу вот вообще, я не знаю. Я как-то предполагала, что это база где-нибудь в космосе. Казалось бы, столько наблюдений. Это Виллоу Свифт, Вип Майхайер, это 12 лет назад было. И вот в начале такое вот сердце. Артик Асти кукла так я предупреждаю я все фантазирую мне иногда кажется что весь мир вокруг нас дает нам послание я чисто фантазирую крутая вещь двухэтажный автобус О, сколько их клип снимался в гонконге кукла Гонконг – это то самое проблемное место, где может разгореться теоретически что-то вот военное. Но об этом, по крайней мере, говорят. 3000 – ваша версия. Клип переполнен числами. Там будут числа на фоне красного фонаря 7 и 12, 7 месяц июль. да? И будут еще будет номер машины 6979. Пока не забыла, я может быть там в процессе не найду или забуду. 3000. Мир роботов. Они выпускают девушку робота. Пишется о том, что она совершенна в течение танца, как бы я расшифровала танец. Эти роботы к ней пристают, она от них отбивается. В конце у нее дырка на коленях, там дырка на рукаве. Они над ней издеваются, в общем. Здесь сердце будет сейчас. Сердце. Мне нравится мне розовый цвет. Смотрите, как и в предыдущем клипе, рассмотренном, Треснутое стекло, прямо с паутиной стекла, треснутое. И в конце она будет точно так же заглядывать через щель, потом в конце найду, тоже лезть когтями, и в конце она тоже уйдет, То есть из клипа в клип разные исполнители, казалось бы, на разных сторонах планеты, снимают вот похожие такие вот, Видимо, это модно, скажем так. Вот роботы, они её мучают. Они... Характерная цветовая гамма, черная, белая, красная. Бижутерия сердца. Послание выглядит лично для меня. Вот ощущение от клипа очень угрожающее. Все время засвечивает этот пронзительный красный свет. В самой музыке э, будет в конце... Самой музыке такая тревожность. Я не знаю, как переводить чужие иероглифы. Я смотрю только на числа. Вот это бижутерия и сердце в шипах. Помещение вызывает отвращение. И здесь снова сердце. Вот уже три способа показать один и тот же символ. Его сейчас очень много. Но хотя я показала вот фрагмент из клипа 12-летней давности, тоже очень большой на нем акцент. Что это? Ночь, конечно, иногда это карнавал, но в данном случае мне опять вот я какая-то пессимистичная, может быть, при разборе. Темное время. Буквально темное время для... для Замученная марионетка, а эти роботы тянут веревки. Опять послание про перевернутый мир. Сперва вот потолок сверху, потом пере... переворачиваться. И вот этот момент очень похож же вот при... прямо на то, что мы разбирали в одном из предыдущих клипов. Странно, вот эта съехавшая помада мне прямо напоминает фрагмент из моего сна. Мир заброшенный, грязный, заросший. Некоторая сила, я бы вот сейчас в прозу немножко, некоторая политическая сила собирается в этот мир заглянуть, чтобы подправить, что подправить. Но передумывает и уходит. 7 и 12 на фоне красного фонаря. Вот они друг друга как бы находят, это первый смысловой ряд. Что общего вообще перетекает сейчас? Именно сейчас, вот если брать срез по клипам, подытожим. Красная машина, и в предыдущем я там кое-где забываю упоминать, это может быть не, не такая машина, а без верха, но красная. Красная машина, разбитое стекло, брешь паутина идущая. Отверстие, через которое заглядывает персонаж. У персонажа обязательно длинные когти. Числа 7 и 12 на фоне красного фонаря. У меня сейчас все стягивается в одну и ту же версию. Может быть, я притягиваю. Но в середине лета ожидается небывалый финансовый кризис. Паритет покупательной способности может упасть даже до минуса. На это время могут происходить инциденты. Природные катаклизмы и войны периодически бывают, но сейчас я подозреваю, что будет высокий концентрат этих вещей. О том, что тут может быть конфликт, уже давно говорят. И числа 7 и 12 могут указывать как раз на середину примерно июля. Возможно так. Или 12 месяц, седьмое число, что вряд ли. Что вряд ли, потому что экономически предпосылка для тревожности больших масс, она возникнет именно летом. 69-79 с учетом того, что у них такой стиль. Этот стиль тоже, кстати, одна из характерных особенностей текущих свежих клипов. Например, тот, который снимался в Калифорнии, уже забыла, как называется. 69-79 может указывать на исторический период, с которым что-то связано. Хочется сказать чего-нибудь утешительного, не знаю, но не знаю. Скажу лишь одно. Нам очень нужна помощь добрых сил. Очень нужна. Хотя они, судя по фильмам, я смотрю фильмы, они стараются максимально не вмешиваться. Но нам очень нужна их помощь. Пишите комментарии, ставьте лайк и до новых встреч.